Друзья, очень рада, что сегодня у нас есть новые люди в зале. Мне бы вам хотелось сегодня рассказать о новой стратегии корпорации ФОХОУ – это ВИП-стратегия. То есть мы здесь не только получаем здоровье, но еще и получаем материальное вознаграждение, то есть улучшаем свое материальное положение. Каким же образом? У нас был маркетинг-план, он и сейчас есть основной маркетинг-план, по которому мы работаем. Но компания нам, партнерам, еще дала возможность, ну не только партнерам, но всем людям, которые к нам присоединяются, иметь еще больше материального как бы, достатка. То есть еще больше мы получаем денежных вознаграждений. Так вот, сегодня я вам расскажу про VIP-стратегию корпорации ФОХО. А в чем а. она заключается? А. Значит, есть такой вход в компанию, он называется VIP. VIP ВИП-партнер, так скажем. То есть э, на этот вход заходит не только новый человек, но и может партнер стать ВИП-партнером. То есть если новый человек, он сразу становится ВИП-партнером. Если это партнер, э, который раньше работал, то есть он просто выкупает продукцию на сумму 105 тысяч. То есть становясь ВИП-партнером. Значит, э, выкупает он продукцию. Какая продукция подходит под вип Партнерства. То есть это продукция, система самовосстановления организма, и по сроку это примерно на год употребления этой продукции. Затем может ВИП-партнер выбрать себе и купить биоэнергомассажер. Он тоже стоит такую же сумму, и он также становится vip партнером А еще вот с января 2019 года компания дала нам то есть разработала уникальный прибор для красоты, это массажер для лица, beauty девайс. Ну, в переводе с английского это назначает, обозначает устройство красоты. И партнер, который действительно хочет красиво выглядеть, сохранить свою кожу молодой и здоровой, может также приобрести beauty девайс плюс сыворотка для лица и плюс продукция. То есть это красота снаружи и изнутри. Вот такой пакет продукции, он также стоит сумму 105 тысяч. Так вот, ко всем этим трем пакетам, вот я рассказала про три входа, то есть про три вип-пакета, естественно, идет еще и подарочная продукция. Об этом на каждой неделе своя, значит, свой промоушен, акция. И к этим пакетам дается определенная еще подарочная продукция. Так вот, допустим, новый человек или партнер захотел стать вид-партнером. Он выкупает то, что захочет выкупить, продукцию, биоэнергомассажер или массажер для кожи лица бьюти девайс плюс сыворотка. Это все стоит 105 тысяч Значит, он становится VIP-партнером. Значит, естественно, здесь схема, э, и выкупает он ну, 7 бизнес-мест. Ну, я условно вот такой вот ячейкой нарисовала, чтобы было понятно. Становится VIP-партнером. Э, ну, что такое VIP? В переводе с английского обозначает «очень важная персона». Соответственно, что этот партнер он На него рассчитаны все акции компании, продукты по льготной цене, то есть участие в каких-то акционных мероприятиях. То есть для vip партнеров все самое лучшее. Так вот, вип-партнер еще какие имеет преимущества? За каждого приглашенного в компанию вип-партнер еще и получает вознаграждение. Например, партнер стал вип-партнером, выкупил продукцию и приглашает в компанию с собой подругу, друга, родственника. То есть люди, которые ну, заинтересованы в этом. Допустим, человек также стал вип-партнером. Например, любимая подруга стала вип-партнером. Так вот, компания за то, за то, что вот этот человек пригласил вип-партнера также... То есть, естественно, выкупив вот этот вид папер, выкупает также продукцию. Значит, за это компания выплачивает. Компания выплачивает двести евро. Так, пишу. на пишу. другое место, на место переехай просто. 200 евро, это 16 тысяч рублей. Значит, это 200 евро, 16 тысяч рублей. На сегодняшний день внутренний курс компании, это 80 рублей, стоит 1 евро. Далее, ну, дальше продолжаем, да, приглашать. А, так как VIP-партнер заинтересован в прибыли, в да, материальном вознаграждении, приглашает еще человека. человек становится VIP-партнером, и компания ему за это э, выплачивает 20 тысяч рублей уже. За второго приглашенного VIP-партнера компания выплачивает 20 тысяч рублей. Дальше. За третьего VIP-партнера компания выплачивает вознаграждение 24 тысячи рублей. Значит, это получается 200, 300 евро уже. И зач... а, когда компания значит, выплатила ему 24 тысячи за третьего приглашенного, по основному маркетинг-плану сформируется на главное место, еще и, ну, как бы, тоже вознаграждение, мы его называем зарплата, ну, лучше, конечно, вознаграждение, 16 тысяч рублей. По основному маркетинг-плану сформируется еще... Вот такое замечательное вознаграждение. То есть, когда мы третьего приглашаем, компания выплачивает нам уже 40 тысяч рублей. И вот когда мы пригласили четвертого вип-партнера, компания выплачивает 40 тысяч рублей. Это как за рекомендованного человека, за рекомендацию. Плюс на второе место... А в системе, вот в этой структуре Особенно. этого ВИП-партнера сформируется еще одна зарплата на второе место. Она тоже будет 16 тысяч рублей. Ну, это как бы происходит, как правило, вот так. Поэтому за четвертого ВИП-партнера уже получают 56 тысяч. То есть уже вот зарплата плюс вознаграждение 56 тысяч. Получается, что человек потратил 105 тысяч. И уже через 4 приглашенных человека он вернул 132 тысячи. Это только я говорю, рассказываю вам в случае, если только вот этот вид партнера работает, то есть приглашает. Но если, допустим, он пригласил первого, и этот человек тоже начал приглашать, то есть еще больше скапливается объемов в, в, в структуре у этого человека, и еще больше получается вознаграждений. Также вот эти люди, они тоже захотят, они зашли на Вип, неспроста, они тоже хотят вернуть эти деньги. Поэтому получается, что вот за четыре человека человек, который зашел, вот, партнер, он вернет эти деньги, еще получит сверху дорогие новые люди, которые к нам пришли, гости, да и партнеры нашей компании, которые еще не зашли на Вип программу. Обратите внимание. Потому что компания дает нам возможность быть и здоровыми, и материально обеспеченными. Нужно только воспользоваться да. этой возможностью. Я благодарю.